Привет, друзья! Мне задали вопрос, в каких случаях, на мой взгляд, фильмопласт действительно удобен и без него не обойтись. Ну, насчет не обойтись я не буду, столь категорично. А насчет удобен, так один из вариантов это вышивание на ткани, которые попросту невозможно запялить. К примеру, кусок ткани, на котором нужно выполнить вышивку, меньше, чем размер имеющихся у вас пялец. И таких кусков у вас несколько. Итак, про запяливание фильмопласта вы уже все знаете, поэтому сразу переходим к вышиванию. Вышиваю я, к слову, встроенные дизайны. Они достаточно плотные, и я не уверена, что вариант клей-спрей плюс не клеевой стабилизатор, который я люблю и уважаю, тут справился бы. А вот клеевого условия фильмопласт вполне хватило. Выполнив вышивку, аккуратно отрываем ткань от стабилизатора и, отрезав новый кусок фильмопласт, Превышающий, соответственно, размер отверстия. Приклеиваем его с обратной стороны пялец. Итак, дыра заполнена. Можно размещать новую ткань и продолжить вышивание. Если изделие предполагает, что попадание второго слоя стабилизатора под вышивку будет мешать, кто зная четко размер будущей вышивки, вы после первого вышивания можете выразить отверстие, чуть превышающее размер будущей вышивки, и заделать дырку тем же самым фильмопласт. Такой процесс не только экономит время, потраченное на запяливание, но и позволит значительно сэкономить стабилизатор. Кстати, в качестве основы запялить можно не только фильмопласт, а любой другой материал, который будет держать форму и позволит приклеить ткань. Но об этом мы поговорим в другой раз. Всем хорошего дня и удачной вышивки. И помните, враг вышивальщика, ретроградство и консерваторство. И на комментарии, ой, ну я бы так не сделала, отвечайте, а я вот взяла и попробовала.